Всем привет дорогие друзья, с вами Block и сегодня будем играть в игрушку под названием Drunk Симулятор, что в переводе означает симулятор пьяницы. Наш главный герой идет после праздников. Возможно, после получения зарплаты Напраздновался, надрюнкался Просто так, что стоять даже на ногах не может И мы будем С ним, я так понял, по картинкам, когда скачал игру Будем проходить через какие-то препятствия сложные Домой И там будет очень длинные испытания. Лучше ему на автобусе, конечно, было поехать Но его выгнали оттуда, потому что он просто пьяный Всех заблюет Всем желаю приятного просмотра Но приятного аппетита желать не буду, потому что ну, в принципе, он блюет Лучше сейчас перенесите... Обед или ужин на батом Так, не падаем Куда ты пошел? Ты 4 минуты имеешь Блин Серьезно, что бордюры такие высокие Что за хрень? Там целые 2 метра Но ну, Мы играем, кстати, за Сквидворца Если кто не понял Ну, Потому что реально, посмотрите, это нос у него Чупальца, возможно, есть где-то Голова такая большая Ну и чупальца не видно, потому что Он Он не будет нормально ходить, серьезно надо, ты перебрал немножко с алкоголем, дружбанчик. Знать норму свою, потому что так нельзя делать. Потому что я буду мучиться теперь и не смогу пройти нормально. Так, гидранты. Почему гидранты никто не починил? А что, сейчас зима что ли? Тут все белые. Или просто разрабы не заморачивались с красками и вообще цветами. Просто белые все сделали и все, их хват... Да куда ты упал и почти дошел? Ну хотя бы стоп красный, и урны синие, и голубые, и все. Ну, гидранты красные. А так все, в принципе, белые, на самом деле. Давай, давай, давай. Мой-мой дорогу, правильно. Надо мой. Ну вот, я наблевал, теперь мой. А, он реально промоет? Ну если тут физика вроде бы есть какая-то. Не, ну тут физика, кстати, есть на самом деле. Эти гидранты, давай мой. Нет, не хочешь, ну ладно. Так, нормально. Давай. Не спотыкайся об э, эти досочки, не надо, пожалуйста. Нет, никуда не иди, стой. А стоп, а это по-моему это, это, это второй круг, что за бред? Вы видели, там все одно одинаковые. Стоп, поэтому это может, невозможно пройти, наверное. Не, ну мы конечно попытаемся, но это будет тяжело, наверное, очень тяжело. Блин, надо было все-таки, наверное, тебе там проспаться, а потом уже идти на, на следующий день, потому что это очень проблематично будет. Так остановился, да, наблевал и остановился, все. Так давай ты сначала подумаешь, куда ты пойдешь, а потом будешь идти. Так не надо. Кто это? Кто ты такой? В смысле, дядя, ты что делаешь? На гироскутере какой-то мужик в трусах поехал, что за бред? Что творится вообще? Ё-моё. Ну блин, ну там вообще еще будет машины есть, наверное, да? Ну это еще усложняет нашу раб вообще задачу домой дойти, блин. Это, по-моему, невозможно. Давай кому-то в гости зайдем. Тут соседи будут тебе, ну хотя навряд ли, выгонят, выгонять. Алкаша не будет принимать, наверное. Ну блин, ну не знаю. А что делать тогда? Так, мужик сейчас должен проехать. Иди нафиг отсюда, реально дружлак, едете, такой моднявый в очках. А он назад будет ехать, возвращаться или нет? Надеюсь, нет. Попробуй только возвращаться. Нет. Я не разрешаю. Уехал и хватит. Что с камерой происходит? Ч наверх поднялась? Э! В смысле? Камера, ты что делаешь? Я тебя не разрешал подниматься. Будбики! О! Ох ты, бляка, что творится? Что вы тут раскидали все? Да что вы понаделали? Почему тут все везде препятствия? Я не понимаю. Нормальный же город должен быть. А что за говно? Так, я, я сейчас в яму упаду, серьезно. Давай, хренач. А, все, просрал. В Канаве, валяйся, Проспись, потом уже будешь куда-то идти. Ну, не, ну это невозможно, по-моему. Ну да, молодец. вначале ну, сдохни и все. Так, да хватит, ты задрал уже. Давай нормально дойдем домой и все. И будешь лежать и тебе спать сколько хочешь. Делай, что хочешь, мне уже насрать. Главное домой дойти и все. Дойди домой и все. Давай, гидра, давай, давай. Мы тебя проходили уже нормально. Вот так-то. Ну блин, это все равно оказывается сложно. Там я даже конца и край не, ви не видел. Там может быть вообще бесконечный уровень, я не знаю просто. Да куда ты споткнулся? Ты же шел по-ровному, все было хорошо. Куда ты споткнулся? Не, мы сегодня не пройдем, по-моему. Это нас.. Не, ну я не буду здесь серии делать, это бессмысленно. Игрушка вообще весит стоит 40 мегабайтов, я не вижу смысла. Нет! Ой, дурень, я тебе говорил, стой! Никуда не иди, не двигайся! А он взял и все и двинулся, ну зачем? Ну конечно, странно. Ну ладно. Не, мы все равно пройдем, я, не обещаю. Но я, я обещаю, что мы хотя бы ну, 80 процентов пройдем. Надеюсь, если он не будет тупить и, и спотыкаться на ровном месте, нет, не надо. Так, стоям бы не надо. Что такое, что такое? Что ты не идешь? Да, да переступи эту досочку, ты ч? Да, сейчас споткнется на ровном месте и, и все. Опять сюда ново перепроходить. Зачем? Тут никаких контрольных точек нету. Ты вообще понимаешь, нет? Может мне тоже гироскутер купить и все. Я, под, я проеду нормально, быстренько. Мой тут есть реально гироскутеры в магазине купить? Нету? Мне интересно, есть там такой, такой вариантик? Купить какой-то гироскутер себе. И нормально ходить дому, домой и все. Да ты куда ты лбом вретался? Ты, Сквидворд. Да блин, у него лоб, блин, на пол головы, что за хрень? Берет лбом вечно и врезается. Двухметровый ты, блин, великан. что ты делаешь? Надо к Спанч Бобу дойти, Спанч Бобу дойдешь, мне все будет хорошо, и к Патрику может быть. Нет, не дойдет никуда сегодня. Он дальше этой шлагбауна не дойдет никуда. Блин. Ну, пожалуйста, ну, серьезно. Тебе что, сложно, что ли? Ну, просто возьми и дойди. И все, это не сложно. Ты же можешь не врезаться. Мы же первый раз зашли. Хорошо все было. Нет, сейчас все плохо стало внезапно. Давай. Так, идем, идем. Хорошо, ровненько идем. Давай, выпрямись. Нет! что ты упал почему что ему почему он упал он же стоял нормально В бордюре все ровно было все хорошо Он взял и решил такой сальто сделать да не получится ничего у тебя ты надо сначала покачаться жир убрать свой потом уже сальто делать ты что вытворяешь блин ну серьезно что-ли блин трюкач странный Но если ты не умеешь трюкачить то не надо но сначала научись трю трюкачить, потом будешь. Давай, смывай грязь. Чего ты не смываешь? Я наблевал тебе вообще Не, он реально смывает, на самом деле, я видел. Посмотрел, он реально смывает. Попробуй мне только сальто сделать. Не будешь ты ничего у меня делать. Будешь просто идти домой, и все. Никуда ты не, не будешь сальто делать никакие. Просто иди домой, и вс. И главное дойти до туда до того гидранта и будет все хорошо. Главное просто туда дойти и все. Больше Эээ, ничего не надо пока что. Если мы, если мы дальше дойдем, то, в принципе, это уже неплохо будет. Да ты дурень что ли? Да какого хрена ты у меня врезался-то? Да ну как так-то? Он же не врезался никогда раньше. Блин, это надолго, наверное. Это очень надолго. Я так, я уже чувствую, что это будет на час, наверное. Это стрим надо уже делать, потому что это невозможно пройти нормально. Блин, сейчас реально будет стрим уже по нем скоро, потому что это невозможно пройти. Он вечно врезается во все. Ну что за бред? Он должен был проехать на своем странном гироскутере и все домой. Так, это, это опасно сейчас было. Опасные трюки ты вытворяешь. Блин, странный ты... Дед. Да они реально все охренели Беру тут, ездят мне, сбивают вечно. Пускай они тоже набухаются вот так, вот как я. И пускай попробуют дойти, блин. и тогда я посмотрю, как они это сделают, блин. Ну ага, пошел нахрен. Нет! Ну и все, лежи тут. Так, а что это? Ну, я, кстати, не читал ни разу. Так, попробуй еще раз. А, ты уже используешь 23 времени. А, типа, 23 попытки я уже использую. Ни хрена себе. Ну, тут нормально. 23 попытки уже использую. Ну, уже 24, да. Сейчас 25, 26, давай. Падай. Вообще миллион так будет. Ну, круто. Тебе же нравится у меня портить все, да? Я же вижу, что он уже улыбается, когда падает. блин. Какой-то Сквидворс неправильный. Захист какой-то скивидорс. Что ты делаешь? Давай нормально дойдем домой. Да, ну иди ты в шопу. Ну там валяйся на дороге, пока тебя фура не забьет нахрен. и все. Блин, ну ты дурень, нет. Почему ты сейчас не пошел нормально? Ты тебя... там время было у тебя. Ты мог спокойно спокойно мог дойти без проблем. Сейчас уже ничего не может он. Какой-то странный, реально. Не, я чувствую, мы не даем, серьезно. Нет, это, это невозможно. Это это сложнее ваших этих... Э, Game Tradition, и всех... гетер, Как он? гетер of it, или что-то такое было, я помню. Тоже сложная игра, но это, по-моему, переплюнет все э, две игры. Мой даже и три. Не-не-не, это вообще невозможно. Тут никаких сохранялок нет. Ну, в принципе, там тоже нету. Ну, ну тут, блин, вообще ни, ни, ни конца, ни края не видно. Там хотя бы видно что-то. Там можно посмотреть. А тут, наверное, нету даже геймплея. Я не видел, по крайней мере. Так, стоям бы. Идем. Я знаю, тут урны сейчас будут. Я не боюсь вас. Вы идете нахрен все. Мне главное там не упасть. Там просто нереально. Там меня гидранты забивают, и. Я падаю. Какая-то дичь происходит. Так, давай. Нет! Ну как так-то? Ну я ж почти прошел. Ну вы хотя бы бортики делаете. Ну как так-то? Как я должен пройти то борщики бортики как я должен это проходить он же не он же вообще не умеет ходить нормально он же все время падает на ровном месте а там вообще нереально пройти даже трезвым я, я трезвый бит не прошел эти а там кто боится высоты то он вообще там закружится голова он вырубится не, ну это бред. можно уже заканчивать прохождение я не, не пройду я нет все но это не, об, не прохождение это обзор Обзор, в принципе, я могу просто посмотреть. Я, я посмотрел, я оценил, что ему лучше проспаться и, и все. Протрезветь и все. И нормально потом играть уже. А сейчас я не буду. Но смысл. А, а, а можно подождать, неинтересно. там чатик 2 в игре, и потом он протрезвеет, наверное, а может быть, и нет. Там в скриптах, наверное, нет все пробито, что он всегда пьяный был. Тут не работает, наверное, так наверное да. Так-то нет смысла ждать. Тратить время. Так, вот это опасно было. Я вот со время думаю, что он сейчас повернется и забьет меня нахрен. Вот реально, он прямо на меня летит, но ну, повернул, повер, это уже хорошо. Он поворачивать умеет хотя бы. Что? Ну да, вот так вот, Леха отдыхает, ну и. Ну он даже когда сдох и все равно рыгает. Он ну, вообще. У меня вс время отрыжка и плевотина. Ну, блин, как так-то? Ну... Так, давайте последняя попытка, и все. Последняя, это все, это отвечаю. Последняя попытка, и больше не будет вот этих э, страданий моих. Я не хочу, нет. Не, ну, может, вы хотите, но я... Что это? Это не считается. Он, он споткнулся, это нечестно. Там кожура была банановая, это нечестно. Это, это неправильно. Он не должен был вам упасть. Тогда это не считается. Так, давай идем, идем. Нет, давай останавливаемся. Ну и поворачиваем и идем дальше. Так, давай, струя, я знаю. Я всегда когда иду, она все лами сбивает. Вот сейчас хорошо. Как ты тут упал? Мне вот интересно. А, он решил оттуда вас вот, сразу сюда пойти. Не, ну ты не, не умеешь прыгать, ты. лучше тебе это не надо. Но он прыгать не умеет, кстати. Тут, по-моему, только три клавиши или четыре. Что? 30 попыток. Нормально, да? Ну все это точно последняя попытка я отвечаю Три, 31 это все это последнее так давай ну кто вызовите сантехника пожалуйста он меня задрал уже это гидрант Поч, почините все гидранты в городе и все нахрена так делать ну блин он еще не постоянно ну, это если бы он постоянно работал я бы даже не начал я бы даже не пытался бы это проходить так хотя бы тайминг какой то есть можно пройти ну блин, нет, да ну на одном месте падает вечно Все, последняя попытка, все, последняя и все, и, и больше не будем, нет, все. Так, давай, давай, нет, все, давай, давай, давай, беги, беги, беги, во, молодец, штаны, штанишки уже немножко мокрые стали, но нормально немножко по вы порывам ветра немножко меня все-таки намочила но ничего страшного. Так идем, идем, хорошо. Нет, нет, не заносим, никуда мы не заносимся. Нет, не надо, не надо так делать. Да, наблюдай в, в мусорку, нам не надо. Мужик окей, в шортах, как ему не стыдно вообще в шортах ехать? А че голый едет ему натрать, да? В городе что-то надо деваться, ты не слышал об этом правилах. Значит-то нельзя в шортах ездить. У нее даже не шорт, у нее стринги какие-то, блин. В шортах это еще. Ой, это не в шортах, а в... если у него там трусы хотя бы нормально, это какие-то стринги реально. Ч? Он же должен повернуть был! Я ему прямо в лобешник прописал своим же носом. Ну все, это последняя попытка, все, это все. Это точно по... Но это не читается, вы видели, он просто сам упал. Это не читается, Все. Нет? Да, молодец, ты сбиваешь, но себя не падает. Себя не сбиваешь. Ты сбиваешь только урну, понятно? <связывая> Ух ты, блин. Как опасно, он же обзаборчик тоже может упасть. Так, ты... Да, давай. Давай, только не надо. Надо аккуратно. Не знает такого слова аккуратно и все это как урока к я только говорю аккуратно он сразу падает ну молодец я буду молчать наверное ну, лучше так будет он же тоже не разговаривает и я не буду а, ну, да зачем молча будем играть а почему бы и нет хм -хм. ну ладно это скучно так, мужик, ты проехал. А почему мне клоны тут не ездят, они понимают. Одни клоны ездят, его, тем более. Это может быть он только раньше, не знаю. Может, он только неделю назад, возможно, очки надел. Ездит. Или его брат-близнец, возможно, ездит тут. Я просто не понимаю, серьезно. Так, ты не надо. Я тебе. Ты у меня уже 5 раз сбивал, или 10, я уже, я уже не читаю, это бессмысленно. У меня столько раз сбивал, что я уже не хочу считать. Ну, наверное 35 раз меня избивал это дебилка так это очень ответственный момент это кто там едет вы слышите на велике кто-то едет там цепь крутится да кто-то ездит походу там на белом на вело этом тренажере что ли так надо тайминг искать все погнали да он на одном месте падает, это бессмысленно. Ну как так-то-то, ну... ну. Почему он на одном месте падает? Как будто он дальше не может пройти, серьезно. Как будто там по скриптам написано, что он только там должен падать и все, дальше он не должен проходить. Ну серьезно, кто эту игру прошел, интересно, покажите мне это человека, пожалуйста. Кто эту игру мог пройти вообще? Создатель мой, -то? ну я не уверен. Он взял, телепортировался на финиш и все. Он это не прошел бы. Он сам в эту игру, наверное, и не играл толком. Потому что он не мог нормально... Если бы он играл бы, он такую хрень бы не создал бы. Который там... Он падает на каждом моменте. Ну, серьезно, Просто падает там, где он должен не, не падать вообще. Там, где нельзя падать, он падает. Ну, просто, ну, серьезно. В реальной жизни он бы там никогда в жизни не упал. А он тут падает. Ну, что за хрень? Ну, это странно. <кх -кх -кх -кх либо он должен вообще валяться и никуда не ходить, либо либо он нормально должен ходить. Ну, серьезно. Ну, так неправильно, неправильно, вообще неправильно. Мужик уезжает сюда. Я сейчас возьму, куплю там, там вроде за 6 долларов, э -э, я смотрел, можно купить полную это бета-версию, вот это бета версия Там можно полную версию купить, и там можно делать вот эти вот гироскутеры, и, и мотоциклы вроде покупать, и, и, и, и там костюмчики, и шапки, и все что хочешь. И персонажей, и возможно. Вот я сейчас возьму за 6 баксов. Не пожалею денег и куплю. И там буду уже на вертолете кататься, и все Я не буду это проходить. Это же невозможно. пошел в жопу, я не буду. все На этом мы будем видео заканчивать. Да, пускай валяется там. Помирает, мне вообще насрать. Пускай там сейчас водичка наберется, будет купаться там. Это его дело. Я, я, ну, я обзор снял. Я, в принципе, попытался пройти ее хотя бы. Я мне не рассказал какое что ему надо было делать, что, что ему на будущее надо будет сделать. Ну потому что ну, так невозможно. Пускай валяются, там про. Протрезвеет, потому что там э, Протрезвитель, никто не приедет За ним он будет в канаве валяться и все Ну и пускай валяется и пускай отдыхает Спит, и приятного ему сна мы будем заканчивать Если вам видео понравилось, тогда ставьте лайки Подписывайтесь на канал, комментируйте Оформляйте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Новые обзоры Подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер Покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше бонусов Новые возможности Все ссылки есть в описании под видео И в закрепленном комментарии, можете глянуть посмотреть увидимся в следующих сериях и в следующих обзорах и всем пока пока